Куш ⁇ это растение, и дальше очень а, сложные такие есть вариации. Один из вариантов ⁇ это растение, которое растет под зем... растение, которое а, называется конопляное дерево. Это растение имеет возраст очень большой. А, у него нет ни семян, там, ничего